Всем привет, с вами Доктор Вася. Вы давно спрашивали, где и откуда скачать World of Tanks Blitz на Android. И сегодня я вам расскажу, где URL, веб-адрес, сюда вставляете. Эта ссылка будет под описание, в описании, будет находиться под видео. Сразу будет вопрос, куда сохранить? Сохраняйте на рабочий стол. Или куда вам угодно. Я сохранять не буду. У меня уже сделанное есть. Это вот. Его просто спокойно перетаскиваете в Android. Что это у вас будет? Я не знаю. Планшет, телефон. Спокойно устанавливаете и играете. Сам пользуюсь. Все работает. Всем спасибо за просмотр. всем